Вс, я продолжаю играть в тапс. В прошлой серии моя остановилась на этом моменте. не глядя, момент. почему у меня тапс каждый день ну, У меня просто неделя тапса сегодня начинается. Ну и не начинается, но уже вчера началось. Ну вот так вот считай, понедельник и понедельник воскресенье у меня будет тапс. Ну как, каждый день почти. Как полка, да? Мы каждый день начали. Короче, сегодня будем играть в Викинга. Мы их пропустили почему-то. все вот эти все прошли. Все вечеринки и пираты. Уже за спутин Потом за Вилд там не знаю. Потом я не знаю, что делать ну, Напишите, как, что дальше делать, я не понимаю. Ну все, закончили. Что? У этого какая-то функция включает. Еще какие-то, не знаю. Просто. Короче. Викинг Давайте сколько? На 6 тысяч, нифига себе. Так, вот. ну тут сильно много <паспалкивает> нету ничего ты чё не знаю, <свят> все как это будет делать. Очень интересно будет посмотреть. Так, лонгшио, шиу, лонг шиу, не знаю что. Это, это наверное что с лошади, лошади, там на лошади что-то. А, да, да, -да. Все, такое? Интересно, интересно посмотрим. Ну, мы такое не тестировали еще. Так, а вот что прикольно посоветовать ну короче не посоветовать а, пожалуй приятного просмотра то кушают то нет и посоветовать подписаться на канал нажать на колокольчик и будет все хорошо с вами. короче у нас пока загружается да, всё загрузилось да все загрузилось ладно немножко подмай ничего страшного. так они упали они уже как они упали, не все Мы их, походу, тоже тут немножко... Играя Жестко Я не хочу, в принципе, играть или нет немножко погладим Реально ладно О боже, живой что происходит вообще? Почему так лагает? Боже, я, я не знаю. Я вообще в шоке. У меня впервые такое все происходит. Я не понимаю. Они вообще лагают, но я не понимаю. в там снимали да, <м great> <м great> я не знаю, они что-то делают. убиваются, не понимаю о, наши четверо, да? их бегут спасайте, поэтому что-то давайте посмотрим, что тут происходит вообще. так, куда? Это понятно, я просто перезагрузил, ой, не перезагрузил, потому что компьютерная проблема Но я, наверное, программ много... обновил. Я не понял, почему. Это, наверное, пару минут, надеюсь. А потом будет нормально, я не знаю, просто понимаю. Да и вообще я на, многом, на новом месте, как вы поняли, уже прошли силы. Так-то тут вообще лежать, почему. О, боксер что ты куда ты пошел боксер по <служдающий> худу нашу боксер так мой боксером надо было поставить нет, ну, вообще, ну реально какой-то викинг странный реально боксер просто взял и вырубил он, нафиг вообще это красавчик вообще -то тол немножко Другой, конечно, стул вообще... Я вообще... Стол... Он намного хуже, и вы, не... вы даже не представляете, какой это стол. Стол нормальный ещё. Стол, кстати, повезло. Нормальный. Короче, нормальный стол. Так, где все? Мамонт? Вы мамонта поставили? Ого, три мамонта. Окей. Сейчас весело будет века вообще. Я хочу скрыли, это будет жестко, если я давай, ничего не поделаешь? Они застряли вообще в деревне. Так, давайте я готов. По мама целона бывает, мама. Офигеть, они выпились. В смысле, все? ну... Оно... Они, этим... они все живые, представляете? Представляете, все видите? Что... Они, они, они вообще тащатся. тут реально, тут вообще... Они убили. Да, только -то не убили, а это... Тут... Кто это такая? Кто это вообще? Убили. Так ну, видно, все вообще. Ни, ни одного не... Представляете, ни одного не убили, нашего застрял? Он горит, он горит. Нет, он... лучше бы он там в огне застрял, он бы сгорел, нафиг. А где все? Вы что, всех? Все застряли? Сырозный? Не может быть такого. Дайте играть за кого-то. Что а вы, а вы Нет, вот тут надо играть них, потому что они не берут какие вы его не ломаете, а? Ломайте его полностью. Мама хочет что-то прыгать. Я-то во второй серии еще нормально было, потому что там вообще реально дебилы какие-то были. А вот тут уже мама все уже, до свидания. А мама тут уже все. Опять мама. Ну что вы делаете? Ну вы понимаете, что палат тоже не тачан. Пойдем мамы. У них слева будет посложнее немножко. А, типа, не... Они, они убьют кармана. Мама, что-то... Ты... Ну, тут немножко подланяют, тут на карте подланяют. На карте было нормально, а тут она лагает. Немножко. Особенно, когда я двигаюсь. Уреза! Урежу! А, блин, она не убивает. Мафлых Давай, убей. Убью, нафиг. Убью, сказала. На, вс. Да вырубила тебя, ты ч? Живучий такой сильный. Ты реально живучий вообще капается попался. На, пошел на все арип. Если у него на глазах такие стри́ны, ну, а кто там орет? Ну что там делать? Чего вот этот пацан застрял? Ну, Чего там? А да кто ну, Он где-то здесь орет. Наверху, наверху. Так, я не помню. А где? Вы ну, че, пацан застрял? Что-то но я не понимаю, где он. ты застрял-то, заново, Там я. пляху, Что? Он находить не умеет вообще, что они вдвоём там. А что они там делают? Они застряли опять, да? Ну, в принципе, тут застряли изи. Я сам что то застрял. пацаны застряли. Где он? Где они? Ну они где-то тут Ну они слева, собственно. Где они вообще? Они наверх полезли? Ну, Он вот наверх полез. Они, походу, где-то на крыше бегают ну, Давайте будем искать. Вот тут они сдохнут. Нет, сдохнут. Что-то застрял, заебаясь. Я, я не понимаю, что за фигня? Все пацаны застряли, а я один тут первый не понимаю ничего. И я могу застрять, Но все сдохнет, Давайте победу считайте. Кто не сможет, он не может. Победки Да бляха, он не может, он засмеял. Нет, я, я, не, я, не, я не сдаюсь, допустим. Я не хочу. Да да блесть ты, бляха, я сейчас на реставр. Да что ты роишь? бляха? Короче реставр. Я не понимаю. Не, этих викингов они не рабочие. Ну нет, ты че? Я вообще этих. Вот этих нет стопоров, они просто застревают везде. Давай я этих кучу застопавлю, они тоже раз всех. Раз. Я уверен, мне хуже, чем те. Вообще, ну те вообще не управляют, ну, в смысле? Да следить, куда они доедут, обязательно. Мне еще игра не больше лагать, потому что тут миссия происходит. А мне комиксы не пойдут. О, мы немножко умираем у нас потеряли. возьми. Черт возьми. Черт возьми. Черт возьми. Черт возьми. Черт возьми. Черт Дай вы <связывающие> Давай лошадок пустя Эээ, в смысле? А чё они убегут уже? <связывающие> что это такое? Что за бах опять? Что за фигня? Почему они вылетели уже? Рано вылетать, рано, рано Сейчас можно <связывающие> Но они вылетели сразу But it's been a good one. Ну, думаю, что не затупит. Где нас, вообще? А, да. Да. Против мамам того, кто не подходит. Боксеры? Вот боксеры, я не знаю. но я не знаю, что делать. Уже минут 15 лет. И... Мне походу игра крашется, если я это сделаю. Просто их дофига, сих... они ничего не видят. Они 90 стоят вообще дешево. Я еще не знаю, куда ставить они. Просто я не понимаю, куда их ставить. Они... Я не знаю, наверное, не ставить. Придется тысячу еще что-то покупать. Деньги. Ну реально. Да, покова. Я не знаю, что я натворил вообще сейчас. Навеку. все Сейчас будет месиво века вообще. Какое-то месиво, я не знаю. Меня будет лагать 10% вообще по жесткому. Потому что тут месиво крышно будет. Очень сильно за что они тебя лагают, извините, я просто не понимаю. убивают, а Что я за и почему я было лайк заспавнил? Я не было лайк за спавняв. Боже, что происходит. Малфом сопять. Да почему они тут мехмиллиард их надо удалять под билетом? На ну, колею, я не знаю, кто. -то... А, Это, похоже, уже были Ну, в прошлый раз мы соспали. Десять на О боже. Что не вообще? Мама тут. <думает> -то -то меня, Они просто его затощили на них Можно даже... Боже, Ой, я боюсь даже играть за это в Это, понятно, игру сломает Калера сломает игру, ну, реально Вы залетайте, но я сам в них, я... И что за фигня? Да убейте их! Ну, это какой-то дебил! Это что за фигня близко? Вы вдвоём не можете убить одного! Ну капец какой-то! Мы на этой фигне потратили минут пять, наверное! Я, я уже должен серию заканчивать, но по сути я ничего не Упиваю, вы понимаете? Бляха, они умирают раз. Не, ну ты конечно не поняла ничего Я сами твоих убиваю Я же дебилы Вообще дебилки Я вообще умираю просто от яда Не того, что меня кто-то убивает Тупо от яда Я тупо падаю, ну всё, падает сюда. Своего! Правильно, правильно, правильно, я... Своего? Своего? Своего Реально меня Ялчиц убьет тупо и все. Не из-за того, что вы... Не вы убьете, а я... Хотя вы, в принципе, убьете, но и вы сами утопите. Сейчас себя он пахнет да, бляха, я не могу пахнуть, потому что... А какие-то... Ух ты! Вот это вот было сейчас жестко. Ой! Нафиг! Вообще, это вот сейчас... Давайте вот это вот заканчивать. Ну вот это мы сейчас перейдем. Да, вот тут. Это. Давай, ты и затащишь. Ты просто один маха. Или он тебя. Давай <с Maps> я Я просто, ну я просто тащу, просто все. Если за меня, если я играю за кого-то, то все сразу смерть, это сразу смерть. Смотрите, вот это вот точно последний, потому что я не хочу. Если мы проиграем, то, то это все, эта серия закончится. Да. Так, да. А смотрите, вот смотрите, вот эти вот дебилы, ну как дебилы, я их не зачёскаю. Мы всего верх порти. Смотри, я сомневаюсь, что они умрут. Ой, все, то есть наоборот, сомневаюсь, что мы проиграем, потому что это все. Смотрите, это все. Стукопы, они все, они замирали. Я они тоже умирают, чё то. Они замирают? Они умирают, они про, они, они по. Это вообще жестко. Только почему я сразу не мог так сделать? Я, я забыл, я не знал, что... Я забыл, да, я. Я даже не знал, что они так фигарит жестко вообще. не, это все, это следующий серия, Ссылка на будущее ролик, друзья, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.